Всем привет, с вами снова помощник Сегодня я вам расскажу о интересных, так сказать, VIP статусе Что он дает? Ну, он дает немножко всего лишь, но нормальных вещей Ну вот, подарочек Атлас Путешественник На репутацию На щедрость С то получаете много денег x 2 так сказать С мобов деньги получаете x 2 Свиток опыта Нормальный Для прокачки персонажа Зверек Ну С этого ночная. получаете нормальные иногда бывают вещи ежедневно обновляется получить можете шмотку аватар или оружие аватар или персональные вещи или неперсональные для заточки оружия или вещей или для ну, чтобы не сломать вещи или как там такие порошочки получаете так далее. Атлас. Чтобы телепортироваться в разные места. Ну не сильно в разные, деревня-то точно нельзя, но правда именно можно. Далее. путешествие. Сохраняете, удаляете места, где вы находитесь. Именно. Сейчас покажу как. Ну вот наподобие. Сохраняете вот тут наподобие точку. Пишите там на праве. Алиманте. Ну вот. Отходите куда-нибудь. Другой город. Или МПЦ. И нажимаете вот. Алиманте. Подтвердите. Телепортируйтесь. Ну, это телепортируйтесь сюда. Ну, советую его вам использовать не на данжи, которые там можно свитки где купить кое сейчас расскажу, а на репутацию квесты. Как я показывал в данжи. Не в данжи, а на репутацию квесты. Это мой бывший гайд. Ну, нормально. Использовать его в репутации. Далее. Ну, свиток на репутацию. Использовать его тоже нормально, когда репутацию делаете квест. Свиток щедрости тоже делаете, когда квесты на репутацию или другие квесты. Когда много денег и очень много квестов у вас. Свиток наподобие замов, когда вы убиваете мобов, в своих них падают денежки. И эти денежки умножаются на x 2 Там... 300 серебренников 30 умножается на 2 и получится 60 серебренников Вы получите. И нормально. Цветок опыта. Нормально действует иногда. На, на, на, на, говорят на квестах. Но я точно не могу сказать. Но на квестах, кажется, они не работают. Ну, далее. Он на опыта. Опыт работает на мобах. Так, далее. Я хотел показать про путешественник. Ну, путешественник для репутации, советую вам, а не для данжи. Данжи можно свитки купить. Сейчас скажу где. Так, телепортируемся. Самый мой любимый город Попари. Так, телепортируемся. Можно в любом другом городе купить наподобие эти свитки, но я просто сам свой любимый город Все, телепортнулся. Бежим прямо на это обозначение. Там эти ситки продаются. Ну вот наподобие. Я вам расскажу маленькую историю, так сказать, схотите. Ну, наподобие вам, вдруг, хочет сказать, я тебя жду наподобие около замка чудес дальше ну данш искать можно конечно тут но это непрактично. практично ну наподобие вам друг сказал Я еще тебя ну заходил заходи дальше замок чудес ну вот я и спрашиваешь а где этот замок ну наподобие не знаю где и он знает наподобие говорит тебе вот зайди в магазинчик Такому обозначению Похоже на гмоз, говорят люди Но я не знаю На что это похоже Ну, подошел Смотришь, прямо вот Страничка, вот Далее, вот все эти данжи Прямо определяются Все написаны, дешево Ну вот, замок чудес Говоришь, он вот тебе говорит Ну ты телепортируешься вот Сюда Телепортнулся В этом замке чудесно, ладно. Ну вот, вход в данж. Неплохо. Ну, первое у вас, предосторожу. Это зона нормальна. Вам скажу, ну когда вы воюете, у вас тут значок, вы воюете, ваша гильдия воюет. Я расскажу вам про маленький баг просто, чтобы вас не убили. Ну вот тут наподобие зона такая, что только лучники, ну вот баг просто, лучники могут вас убить в этой зоне. Но это зона как бы для воинов и для мечников там недоступна, они вас не убьют. А вот лучник когда с вами воюют, он может отсюда прямо вас, отсюда и подстрелить. С любого скилла там, ну. Или маг, кажется, точно не помню. Но может вас убить отсюда. С вами противник, так сказать, вар. Ну и далее. Думаю, все вам рассказал. Про некоторые принадлежности. Ну, если что, далее в комментариях напишите, чего хотите. Всем спасибо за просмотр и пока.